Цинизм, ложь, пренебрежение. Вот что получили москвичи вместо выборов. Кремль, правительство Москвы, избирательные комиссии, вся действующая система власти беззастенчиво нарушает их права. Ни один из независимых кандидатов не был допущен до выборов в Московскую городскую думу. А Центральная избирательная комиссия вместо восстановления справедливости превратила свое заседание в советское политбюро. Возмущенные москвичи вышли на улицы города, а власть не придумала ничего лучше, чем арестовать кандидатов, а затем, испугавшись, превратить мирный митинг в бойню, хватая и избивая невиновных людей. Мириться с этим нельзя, ведь то, что сейчас происходит на выборах в Москве, не просто захват и насильственное удержание власти единоросами. это сигнал и руководство всем избирательным комиссиям по всей стране. Мы хотели провести массовую акцию солидарности с москвичами, но ивановские чиновники, как и правительство Москвы, испугались мирного протеста. Согласиться на их условия и идти на край города мы не хотим и не можем. Поэтому, чтобы оставаться в рамках закона, мы проведем одиночный пикет, не требующий согласования. Одиночный, но такой, в котором сможет принять участие каждый желающий. Действуем так. Встречаемся в субботу в 12.00 на площади Ленина. И затем каждый из пришедших на несколько минут встает со своим плакатом. Да, если плаката нет, не проблема, поделимся. Присоединяйтесь к акции, приходите к 12 часам 10 августа на площадь Ленина. Только выйдя на улицу мы сможем доказать, что мы не готовы мириться с творящимся произволом ни в Москве, ни в Иванове, ни во всей нашей России. Пока мы монтировали этот ролик, поступила информация о том, что в далеком Заволжском районе Ивановской области уже начали применять московский опыт на практике. Там с подачи председателя территориальной избирательной комиссии прямо сейчас проходят ночные обыски у независимых кандидатов. Надо понимать, это только начало.